Огне, Конец 90-х годов это вообще вот настолько реально было, автомобили угоняли тысячами, да, и что... Взлом происходил в момент постановки машины для сигнализации – это абсолютно реальная ситуация. Здесь используется прибор под названием частотометр. Я никогда в своей жизни этим приборами не пользовался, естественно, машины не взламывал. Насколько можно взломать с помощью частотометра автомобиль, я не знаю. Но мне кажется, что все-таки взламывали немного по-другому. Потому что частотомер – это профессиональный прибор, он используется несколько для других задач. Там, для тонкой настройки оборудования и так далее. Сама ситуация она вполне реальна для того времени.